Зайки, мишки и слоны Все читают книжки Вот как весело живем Песенки поем Месяц небес зажигает Карнавал огней Веселись весной народ Здравствуйте, Новый год разноцветные огня Здравствуй Новый год Здравствуй Новый год Здравствуй Новый год